о более веселом. Вы знаете, некоторым кажется, что в Российской Федерации недостаточно снимается художественных фильмов. Поэтому один жулик, ныне пребывающий за рубежом, составил творческий коллектив и, как нам сообщили, пожелавшие остаться неизвестными доброжелателями завершает съемку научно-фантастического фильма о разброде и шатании в газ выборы О том, что это самая плохая система в мире, насквозь пораженная гнилью, что в любой стране мира можно найти лучших специалистов, лучшую систему и так далее и тому подобное. Я с удовольствием посмотрю этот фильм. Давно не смотрел научно-фантастических произведений отечественного производства. Но, понимаете, на каждого жулика есть свой жулик. Доброжелатели, пожелавшие остаться неизвестными, сообщили, что, возможно, Материалы, которые критические, вошли в этот фильм, были куплены. Это совершенно лишнее. Данный творческий коллектив во главе с этим жуликом могли бы у нас попросить, и мы бы дали бесплатно то, что есть в доступе. Они могли бы запросить и наших собственных контролеров. За последние 10 лет ФЦИ проверяли 23 раза. Счетная палата, Росфиннадзор, прокуратура, Следственный комитет, МВД, контрольное управление ЦК РФ дважды. Все недостатки устранялись не позднее полугода после их выявления. Все материалы имеются. Наши собственные контролеры гораздо более придирчивы, пристрастны. И опытные. И они могли бы запросить эти материалы и у депутата Валерия Федоровича Рашкина, и у членов Совещательным голосом Кирилла Геннадьевича Сердюкова, и у Евгения Ивановича Калюшина, и у других. Все материалы открыты, пожалуйста. Более того, мы могли бы снабдить дополнительными вопросами совершенно бесплатно.